Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это видео посвящено созданию э, пользовательских классов компоновщиков. В предыдущих видео, посвященных компоновке, я рассказывал, как можно влиять на компоновку, изменяя свойства либо объектов библиотечных классов компоновщиков, либо свойства самих э, виджетов. И в большинстве случаев этого вполне достаточно для достижения необходимого результата. Однако, если у нас имеется специфические требования к позиционированию виджетов, либо к их поведению по изменению размеров родительского виджета, нам приходится создавать собственный пользовательский класс. И сделать это несколько проще, чем может показаться. Именно нужно создать класс, который был унаследован от класса VueLayout как творится, реализовывал ряд э, виртуальных методов, которые я здесь уже объявил для того, чтобы сэкономить время. И позже мы пройдемся по каждому из них и напишем реализацию. Э, что же это будет за компоновщик? Я назвал класс QLayout, э, QCircleLayout, и из названия понятно, что, приблизительно, что он будет делать. Что Он будет э, э, позиционировать, располагать э, э, виджеты, компонуемые по кругу. И давайте сразу же рассмотрим геометрическую сторону вопроса, поскольку нам надо будет вычислять некоторые, некоторые величины, исходя вот из геометрии всей конструкции компонуемых виджетов. Итак, я нарисовал несколько схемок для того, чтобы понятно было, как мы находим значение этих величин. Ну, для начала я вот это рисунок, который показывает в целом, как, как будут у нас располагаться виджеты. Это вот контуры родительского виджета. В центре у нас располагается вот эта самая окружность, по которой мы располагаем компонуемые виджеты. И вот мы видим, что я вот нарисовал эти виджеты, компонуемые серым цветом, и специально показал, что они могут иметь разную форму, разный размер. Я предлагаю следующую геометрическую схему. Я предлагаю и рассматривать не прямоугольники, которые, которыми являются наши виджеты, а окружности, описанные вокруг них. Но поскольку виджеты у нас разного размера и разной формы, то описанные окружности будут иметь различный диаметр или радиус. Я предлагаю использовать консервативную оценку, то есть брать э, э, э, опис, наибольшую описанную окружность. То есть опис, э, окружность с наибольшим радиусом. Поэтому нам необходимо вычислить сначала все э, радиусы э, описанных окружностей для каждого виджета да, и выбрать наибольший из них. Так мы получаем вот этот вот радиус R я его назвал. После чего нам нужно вычислить радиус вот этот большой, потому что мы здесь решаем две, две задачи. Мы, вот Я специально их показал, что они соприкасаются, эти окружности, естественно, потому что мы хотим наиболее компактного размещения наших, наших виджетов с одной стороны. А с другой стороны мы хотим обеспечить не наезжание одних виджетов на другой. То есть, если бы мы, мы будем сокращать вот этот радиус, то в определенный момент виджеты начнут наезжать друг на друга и, естественно, портит нам весь дизайн. И третья величина, которую нам необходимо будет вычислить, это, собственно, вот эти вот габаритные размеры всей вот этой конструкции. Ну, обо всем я расскажу по порядку. Давайте сначала начнем с описанной окружности. Вот у нас прямоугольник и нам нужно вычислить радиус описанной окружности. Ну вот из соображений симметрии и просто здравого смысла мы понимаем, что вот если вот мы проведем диагональ, то она будет равна двум радиусам. Если мы знаем ширину и высоту, то записав выражение для теоремы Пифагора да, и сделав некоторые такие алгебрические преобразования, мы приходим вот к такому выражению. Хорошо, мы вычислили вот этот максимальный э, радиус описанной окружности. Теперь нам мы хотим получить радиус вот этой большой окружности. Э, я здесь рассматриваю два соседних, э, две соседние окружности, да, и вот большую окружность. Э, у нас здесь вот получается такой вот треугольник, две стороны которого равняется R большое, а третья сторона – 2 R малых. Если мы, это равнобедный треугольник, если мы проведем здесь, высоту, то она одновременно будет и биссектрисой, и медианой. И вот возьмем половинку, то это получится прямоугольный треугольник, где одна сторона равняется R, вторая большая. большое. И если мы узнаем вот этот угол, то мы сможем вычислить, знаем угол и R мало, то мы можем вычислить R большое. Uh, ну, угол мы знаем, поскольку мы знаем, что вот эти окружности у нас располагаются равномерно по окружности большой. Поэтому все углы будут, между ними будут равны. Uh, то есть мы можем просто взять 360 градусов или 2π и поделить на количество, количество виджетов компономимого. Uh, вот этот угол, как я сказал, тоже uh, на совпаденый треугольник. Поэтому вот этот угол будет равно ровно половине, половине вот этого угла. Поэтому мы берем 2π, делим на n и делим еще на 2. Двойка сокращается. Дальше мы пишем выражение для синуса вот этого угла, то есть противос... отношение противостоящего катета к, к гипотенузе. Синус альфа равен m малое на r, большое. Переносим r, большое, влево, все остальное вправо, получаем вот это самое, вот такое вот выражение. И теперь, что касается габаритов. Я, можно догадаться, что габариты всей вот этой конструкции, они зависят от того, под каким углом мы, мы эту конструкцию повернем. То есть, если она у нас вот так повернута, первый виджет у нас, можно сказать, по... Ну, если вот мы угол отмеряем вот, между центрами, между горизонталью и центрами малых окружности, то это у нас будет угол 0, да, этот угол 90, это 180 и так далее. В, в, этом, в такой конфигурации, я здесь отдельно нарисовал, габариты будут 2r большое плюс 2r малое. Ну, в общем, это и так видно, что здесь r большое плюс r малое, и то же самое во все стороны. Если мы, например, поворачиваем эту картинку на 45 градусов и начинаем отчет вот с, вот, вот с этого виджета, допустим, то габаритный размер у нас будет 4 R малых. Ну, тоже видим. R малое, R малое, R малое, R малое. Ну и так во все стороны. То есть, как я уже сказал, это зависит от того, как мы поворачиваем, вернее, с какого угла мы начинаем располагать наши виджеты. Ну, и логично, конечно, если мы хотим вообще управлять вот этим углом, а я предлагаю создать такую настройку, которая будет задавать вот этот изначальный угол, то мы должны, ну, либо каждый раз вычислять это, либо просто взять некую консервативную оценку. Я предлагаю взять консервативную оценку. Консервативной оценкой будет 2r большое плюс 2r малое, потому что r большое, оно либо равно, либо больше r малое. Равно оно в случае двух виджетов, а во всех остальных случаях оно больше, чем равно. Ну, и если в случае, конечно, одного виджета, то большой вообще, вообще нулево равняется. Итак, закончили мы с э, вот этой геометрической частью и переходим э, к программистской. Итак, у нас есть... Э, Во-первых, я добавил э, два... Э, два свойства для нашего класса компоновщика дополнительных, которые совершенно не обязательны, но в данном случае я хочу их добавить для наглядности и такого более эффектного, что ли, результата. Во-первых, это настройка вот этого исходного угла, под которым мы начинаем размещать эти дочерние виджеты. И второй, это коэффициент, я его назвал, коэффициент разреженности, но на самом деле это некий коэффициент, то есть когда вот мы вычисляем вот этот вот радиус, то ну, здесь мы гарантируем то, что виджеты не залезают друг на друга, но в принципе на самом деле может быть радиус-то и поменьше. Это, как я опять уже сказал, такая тоже консервативная оценка. Если мы хотим вот немного подкрутить это значение вот этого радиуса, то мы можем вот ввести некий коэффициент, который, на который мы будем умножать радиус вот, вот это R большое, во всех наших вычислениях. Тем самым, либо у нас видсусы будут более компактно располагаться, либо на они будут разъезжаться. Тем самым мы сможем под, немножко под, подправить ситуацию, если нам из соображений эстетики это захочется. Итак, возвращаемся сюда. И еще одна структура, которую я добавил в наш класс, это список объектов QLayoutItem. Почему QLayoutItem? Да, потому что мы можем позиционировать или компоновать не только виджеты, а в частности, например, другие компоновщики. И все вот они реализуют интерфейс QLayoutItem. И здесь нам необходимо определить два виртуальных метода. Позже я к ним вернусь, мы начнем вот с этих вот, с интерфейса QLayout. И здесь вот мы создали структуру, собственно, список элементов компоновки, items, и здесь сейчас начинаем мы реализовывать вот эти методы виртуальные. Ну, с ними более-менее все понятно. Итак, add item. добавление нового элемента. Ну, у нас есть э, список элементов, и мы просто добавляем новый элемент. Здесь все просто. Э, дальше, item add получение э, элемента компоновки по э, индексу. Ну, во-первых, нам надо проверить, что индекс у нас не отрицательный. Во-вторых, то, что он не больше равен, э, собственно, количеству э, элементов чтобы мы не вышли за границы списка ну, я здесь могу написать метод count если, если такая ситуация, то мы возвращаем 0 в остальных случаях мы возвращаем логично тот самый индексный элемент нашего списка, индекс мы берем вот это вот условие, проверку индекса и добавляем его в следующий метод, который а, является методом а, изъятия, наоборот, элемента да, из а, компоновщика. И опять мы провели индекс. И если индекс у нас корректный, то мы возвращаем items. А, тоже take add, индекс и наконец последний метод count, возвращающий количество элементов. Ну тут тут тоже все просто. Items count. В чем надо отметить, что практически для любого, любого компоновщика вот эти методы будут приблизительно такими же, потому что ну, это, это естественно. Во-первых, хранить наши элементы в неком списке и. Соответственно, все вот эти э, методы будут подобные. Теперь переходим к... Э, ну, нет, давайте опустим пока что вот, вот эти методы. И сначала напишем методы, которые вот я создал для получения тех самых величин, о которых мы говорили геометрически. Это, вот это максимальный радиус описанной окружности, это радиус э, вот это R большое, получение радиуса R большое и... Э, размеры конструкции, да, наши. Все, и так, переходим к первому. Здесь, как я сказал, нам необходимо пройти в, по всему, по всем элементам. Вот так мы пишем Цикл count и плюс-плюс. Проходим по всем элементам. Ну, создаем переменную, ну, допустим, называем Max Радиус. Начально на нулю. В конечном итоге мы возвращаем это значение. А здесь мы э, получаем размер конкретного э, элемента item add, э, hint-size рене-size hint, вот все им путаю а, дальше мы вычисляем радиус для этого для этого а, каркетного элемента так это у нас coin QS, QLT, coin Uh, ширины и высоты uh, плюс uh, ширины в квадрате uh, pow uh, size Мы допустим ширины в квадрате плюс cube power до да, в степени то есть в степени два uh, size height тоже в квадрате и все это делим на 2. Дальше мы выбираем максимальный из, то есть, max radius равен q max из äh, max radius, да, максимального радиуса, который мы до сих пор вычислен, и текущего. Все. А, так, с этим методом мы закончили. Теперь вычисление R большого, ну, во-первых, как я уже сказал, в случае, если элементов у нас count меньше 2, возвращаем 0. А в, остальном, в остальном случае мы берем вот этот коэффициент разряженности, который я уже сказал, мы будем умножать каждый раз. Uh, R большое макс это радиус, да, максимальный радиус uh, написанный большой, то есть я малое, на делить на синус П uh, на N count Так и наконец uh, габаритный всей этой конструкции. Ну, как я здесь сказал, 2 uh, min uh, low r, 2 r больших плюс 2 uh, r маленьких. Так, теперь мы можем переходить к вот этим, вот этим двум методам. СайсХинт нам знакомый метод возвращает рекомендованный размер нашего элемента компоновки. Итак, если, если у нас вообще нет никаких элементов, то мы возвращаем некий размер по умолчанию. Ну, чтобы просто все это не схлопнулся. Q-size допустим, 100 на 100. Иначе мы вычисляем real low size uh, hint low size и здесь беру здесь вычисляю чтобы дважды просто не делать и возвращаю q round low size q round ну no. Low size. Так. И теперь самый главный метод с геометрии, где мы, собственно, занимаемся э, расположением или позиционированием виджетов. Поэтому, во-первых, я сначала вызываю родительский метод Q layout. Set geometry. Rect, э, это прямоугольник, который нам, э, собственно, раз, размеры нашего элемента, внутри которого мы будем располагать наши виджеты. И дальше пишу цикл по всем элементам компоновки. и на нулю и меньше count Все то же самое. И здесь опять же получаю размер конкретного а, элемента item add i size hint. Теперь я вычисляю угол, angle. Итак, я беру вот этот исходный. Uh, init-angle и добавляю меж, угол между uh, двумя элементами у нас 2 пи пи uh, uh, делить на count а весь угол конкретного виджета полный будет умножение на и на его индекс. Теперь вычисляем координаты по x, а, значит мин f большое умноженное на косинус косинус эль а, минус Давайте вернемся вот к этой картинке. Итак, во-первых, мы должны попасть в центр родительского виджета. Дальше мы находим вот эту точку на большой окружности, которая соответствует r косинус альфа минус r синус альфа Вот эту точку. И, соответственно, вычитаем полувысоту и, и полушарину. И вот попадаем сюда. Так, поэтому здесь я по X вычитаю полу полушарину. Size, Width, умножить на 0,5. И для игрока, минус, Min, Low, Radius, умножить на q-sinus, sinus, angle, минус, size, height, умноженное на 0,5. Так, отлично, теперь запись, создаю объект прямоугольника угольника, Диум. Диум. Диум. допустим. Здесь у нас будет, как я сказал, центр прямоугольника. Центр. Точка плюс точка X это и это Векторное сложение получается практически. Округляем наши координаты по x по Y. q round так и наконец размер size так мы получили наш прямоугольник и теперь uh, item add set geometry все мы выставили положение для конкретного элемента компоновки так теперь у нас метод остался minimum size который э, говорит родительскому визу меньше который меньше какого размера он не должен становиться чтобы у нас влезли все э, все элементы э, компонуемые. и здесь я предлагаю указать тот же самый hint size то есть рекомендованный равен Минимальный равен рекомендованному. return hint... А, нет, size hint. Size hint. Так. Теперь остались у нас методы установки вот этого свойства. А, исходного угла. Ну, здесь все просто. init angle равняется angle. И для того, чтобы компоновщик заново перепозиционировал виджеты, мы вызываем метод invalidate. А в случае с коэффициентом я предлагаю ограничить э, диапазон значений, сделать, что если он меньше 0,5, то пусть равняется 0,5. А если значение больше 2, то значение 2. То есть ограничил uh, диапазон 0.5.2. Так. И здесь а, а дальше тоже аналогично. Uh, sparse coefficient value invalidate для да. пересчета uh, позиций виджетов. Так. И в принципе наш Класс Компоновщик и готов. Осталось только его указать для наших виджетов. Итак, я еще не показывал саму форму. На форме у меня э, 4 элемента, 3 кнопки и вот компоновка э, с с как раз, чтобы показать, что это работает и не только с отдельными виджетами. Э, и внизу у меня здесь э, два слайдера, одним я, э, я управляю, вот этим исходным углом, то есть у меня у нас, как я буду крутить, э, то есть двигать вот этот слайдер, у меня будет крутиться вся эта конструкция. И второе, э, второй слайдер, э, меняющий вот этот вот коэффициент разрядности, то есть э, либо элементы будут расползаться, либо наоборот стягиваться. Так, возвращаемся сюда. Итак, во-первых, мы должны создать объект. Так, здесь я, кстати, тоже показал, что вот у меня uh, объект нашего компоновщика. A new Q circle Layout. Далее я добавляю в него circle uh, layout add widget, добавляю в него виджеты. Uh, Кнопка 1, circle, add, widget, Button. вторая кнопка, circle, add, widget, третья кнопка, а четвёртая у нас не просто кнопка, а всё-всё, кнопку вместе с её поэтому здесь я указываю созданный автоматический layout виджет. То есть, мы перейдем, то увидим, что в UI main widget h у нас автоматически создался такой вот layout виджет, который внутри которого ты готовый и скомпонованный юлик uh, e и кнопка. Так, возвращаемся. Так, и необходимо, собственно, указать uh, виджет, к которому будет применен компоновщик. Виджет у нас просто называется виджет. Вот он. Вот он виджет. SetLayout. CircleLayout. Так, и теперь э, слоты обработки изменения э, положения слайдера. Итак, с коэффициентом давайте... Pardon, Коэффициент. Поскольку у нас слайдер имеет э, целочисленные значение, то э, я сначала его э, значение умножу на... Ну, грубо определю на 100. Э, дальше. Я устанавливаю значение set.coefficient. И также отображаю это значение в, на дисплее. LCD Sparse Coefficient Display. display f. Так. А в слоте слайде слайда изменяющего угол я могу просто написать circle layout set init angle и единственное, что здесь опять у меня целочисленные значения, которые э, градусы, я хочу перевести в радианы и я использую макрос q degrace to radiance он принимает у меня число с плавающей точкой поэтому я сначала привожу value к float и дальше также отображаю lcd initangle angle display value пробуем запустить Ничего у нас не получилось. А, вернее, получилось, но но почему-то у нас не все виджеты. Э, давайте посмотрим. А, четвертую кнопку я забыл, собственно. Я просто ее не добавил. Она все-таки у нас идет отдельно. Беттэн. Так, это и мы убираем. Вот, теперь все хорошо. И видите, мы начинаем от угла 0, то есть вот это у нас первый виджет, и дальше они пошли 90 градусов, 180, и так далее. Теперь я начинаю, а, теперь я меняю коэффициент разряженности. Ну, изначально у нас была единичка. Вот, собственно, единичка. Здесь мы действительно контролируем то, что они не пересекаются. Я могу крутить... Как хочу, начинает с любого угла, как мне нравится. Естественно, в реальном приложении вряд ли будет вот такой слайдовый хотя можно, наверное, представить и такое, это просто для наглядности, что я могу контролировать угол, с которого мы начинаем располагать виджеты. И я меняю коэффициент разряженности, и заметьте, что родительский виджет, если у нас перестают пристают влезать, если мы начинаем расширять вот эту конструкцию, то у нас родительский вид же тоже растет, чтобы они все влезли в него. Итак, мы получили хоть и упрощенный, но вполне работающий класс компоновщика. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.